Вот, все говорите. Где? Да вот тут он в камере. Он вас видит. Вичка, ида домой. Вот. Вичка, домой я да, я тяжелю был Корей и иду. Мне надо вскоре дожидать. И логу звоню это там. И подруг всех. Еще что не говорите. Ну,